И снова здорово! С вами Олег Алабудин. Мы отрабатываем наши пальчики для массажистов. Давайте вот так вот протестируем. Ну, во-первых, вот в воздухе, чтобы они ходили не просто вот так вот по одному вниз, да, а так веерно. Я тоже повторяю, быстро, и вперед. И вы, кто там смотрится, повторяете. Раз, раз. Веер такой, да. Теперь переходим к лапам леопарда. Эта кошечка подогнула пальчики вот так, что они э, спрятались, и получилась вот такая... Чашечка у нас, да, блюдечко Теперь этим блюдечком С этим блюдечком вот так вот не отрывая Не распрямляя пальцы, не распрямляя Вот так вот в стороны, раз Да, это вот метод шестеренки Уже называется, который очень хорош Чтобы вот по одному пальцу, вот видите Проходить и разминать Раз, два, три, четыре Но чтобы они так ходили, давайте потренируемся вот на теле Кладем руки сюда, кладем с той стороны Одним пальцем указательным Пальцем колончой Пальцем безымянным по два раза мизинцем. И в обратную сторону. Молодец, все хорошо получается. И теперь вот плоскостью кладем указательным колончей, безымянным и мизинцем. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, большим пять. И теперь прием лапы леопарда превращается в куриную лапу. Вот так сжимаем все пальцы, чтобы вместе были вот, в пучок. Да, и наша цель расширить их, все идут на расширение Вот эти большие, вот эти пальцы все, видите, расширяются И большой палец идет не в сторону, а от них назад Как помните, у куриц, у птиц, у них всех сзади есть еще палец вот такой Поэтому называется куриный лакот Во все четыре стороны, во все пять сторон расходятся Приветки, нас смотрят, потренируйтесь воздухе, чтобы они вот так вот расходились во все стороны. Этот прием хорош, например, для того, чтобы оттягивать ягодицу. Ставим большой палец в КПС, и мышцы крепящиеся к кости мы вот в обратную сторону отводим. Например, для этого. Ну и многие другие приемчики есть у меня. Так что подписывайтесь на наш канал. С вами был Олег Алабгудвин, великий тренер по массажным технологиям и мануальной терапии на всем русскоязычном пространстве интернета.